207, ну, 279 Дорогие друзья, всем доброго здоровья. Наконец-то мы приближаем тот интересный момент и необходимый, когда вот, видите, наши ворота идут к завершению. Ворота уже сварили. Вот сегодня буквально съездил за красочкой, специальная краска-грунт три в одном. А да, они бывают разных фирм. Вот просто вот какая-то тут грунт, в общем. Говорят, значит, сначала я шлифанул э, этой наждачной бумагой обезжирил растворителем и его вот сейчас покрываю Советую на два раза покрывать чтобы потом вообще уже к этому делу не прикасаться ну, посмотрю может на два раза да где-то какие-то может ответственные места вот сварили значит ворота здесь я потом досками зашью все вот что тут еще интересный механизм запорный сделали а то сейчас крашу это, не получится соединить. Ну, так что вот, слава богу, скоро появится самое настоящее ворота. А то до этого все были какие-то городушки тут специально делали, чтобы козы не выскакивали. Теперь уже точно не выскочат. Еще запор сделаем. за какой-то, не знаю. Так вот, а... с албома.